Же, может быть, в инструкции <смех> <И кола>. Прикольно. <смех> Всем привет! Это канал Fd 4 смотреть, и сегодня Back. мы будем открывать. Коробки. Мне прислали. Коробку из Фаллауда 76. Вот. Пониже да. Это моя коробка, которую мне прислал Дед Мороз. Ну, показываем. Чегося, а что она такая вся в пятнах? А ты её испачкал, что ли? Нет, это типа, как из Фаллауда коробки были такие... Есть, как будто она проезжала уже до много-много времени, да? Да. Угу. Ну вот, это все. Сейчас я буду открывать. О, пошли. Опа, а там еще одна коробка. Это было... Стоп. Тоже повернем ее. Давайте. Вот это комплект шлема. Я не знаю, может быть, там в коробке просто, наверное, вот такой вот шлем, который маленький вообще. Это шлем танковой брони 51Б, да? Да. И как бы сейчас мы повернем. И вот, что у нас здесь. Здесь не кантовать, я понял. Всякие знаки. Во, Т-51 Power Armor Шлем, и как у нас шлем-то по-английски говорится, да? Силовое, силовая бронь, бронированный шлем. Ну что шлем. сейчас я буду открывать коробку. И вот инструкция... Шлема. Инструкция шлема. вот что тут еще есть и здесь есть э, что это это у нас человечки это человечки которые были в фаллаута 76 вот и... Так, а вот. почему некоторые синие, а другие какие-то странные? <сёк> типа, смотрите, одни роботы, вторые это люди с убежища, а третий это монстры, короче. Mm. И всякие остальные, как рейдеры там. И... Mm. Вот. и здесь имеется... Я даже не знаю, что это. Это, это... игра для приставки Xbox. Претензионная игра Fallout 76, то который мультиплеер, где можно другими еще играть. Это, это для меня что-то новое, потому что у меня нет э PlayStation, ничего такого нет. Это мы сейчас отложим. Ну что ж, Никол. А с... что за труба такая? Мне да, смотреть надо. Это такое? Да, что это за труба? Что такое? Это, это Это Дайте мне посмотреть дайте. А! А -а -а! Никол, возьми один конец Да, один конец возьми Два конца Это Что карта Это, это карта Fallout 76 Что это? Карта Fallout 76 А, это пустошь Да Вест Вирджиния Запад Западной Вирджинии. Вау. Обалдеть, там всякие маленькие детальки, всякие островочки. Надо будет заснять это всё, да? Да, это... Это можно не только просто играть, но еще и изучать фалау. Положи пока я туда. Давай дальше, я уверен, что это не все. Ну что ж, и сейчас я... Ну, что, тут О. что это? Который реально вот это шлем. Я не знаю, какие у него функции, но здесь есть какие-то кнопки, даже реально. Жесть! А что там внутри еще <гас> Это что еще? Что такое? такое? Это что такое? Вот. Это, вот это, что это, это? Это, это еще это переноска для шлема. Это можно. Это можно на улицу просто ходить, короче так. Ну ладно, это пока оставим. Это не так. Всё, беру на улицу, будем ходить только в швей. Да. И сейчас... Самый коронный момент. Я не знаю, как я это буду одевать. Я не знаю, как я это расскажу друзьям. Барабанная дробь. Жесть. Жесть. У нас появился... Чувак из Павалдоса. Что это? Давайте посмотрим, какие он функции. Это. А... Что, не работает? А что происходит? Может быть там что-то? Может быть там выключается? Не включается? Я не знаю, что. Там ничего нет. Я пока бегаю, рукой ничего не вижу. О Нашел. Нет, нет, нет. Вообще жесть <смех> Я это буду Это что-то Это тоже -то. точно... Что-то вот. Ну ладно, давайте сначала посмотрим Это Сейчас мы будем проверять Насколько это Махина Моя любимая махина. Нормально. Так, э, Здесь как бы как фонарик, думаю. Угу. Я, я не знаю, что здесь будет. Но он отличается цветом и более это. И сам шлем. Вот здесь вот, если посчитать, угу. то здесь и есть, короче, такие ржавчины. Угу. Ржавчина, которая типа от брони там от всякого ну так вот эта вот штука она сделана из пластмасы выше чуть, -чуть делать это... Вот. это точно вот эта вот штука сделана из пластмас угу. вот это вот я не знаю как описать даже не знаю это просто жесть Никол Жесть Вот Никол, там есть кнопки? Да, там какие-то кнопки. Сейчас я посмотрю, даже может инструкции там есть. Никола! Прикольно. Я даже не знаю. Так, здесь, короче, у нас еще есть этот. Уу, это. Вы издеваетесь, а снайперский наш... прицел, наверное, какой-нибудь Да, это снайперский прицел Но он еще и двигается У -у -у -у! Это просто это мир, моей ми... это мир в моем мире это... это мир твоей мечты Это мир моей мечты Вот И вот здесь есть даже Здесь дырки есть Смотрите, дырки Да, чтобы можно было дышать может быть. Может быть. И самое крутое то, что он сделан по стилю. Он реально сделан, если бы... Он вообще отлично сделан. Здесь вот, ну да, когда... Это я смотрю на него. Это реально шлем из Палауда 76. Вот. Я сейчас нашел, наконец-то, кнопку. Не знаю, что сейчас будет реально. Ну, ладно. А сейчас я... это. Вот здесь вот есть еще какие-то дырки. Я не понимаю, что здесь будет делать. Либо это просто для какой-то это... Либо... Ой. О! Это Боже, я... люди! Ой, фонарик светится! О, нормально, заработал. Это что? Это получается то, что я могу... Ночью просто взять на улицу, включить фонарик и идти. Это просто У -у -у -у. Это, это сейчас я одену и посмотрю на все кнопки, как это будет работать. Давай. Потому что я Ты... Не надо. Носом, носом давай Не могу Ладно Не надо Подожди Николай, сейчас он давай оденет Поближе Здесь Есть один а сейчас здесь Краской пахнет Сейчас я не знаю, что будет Что это за звук? Это кислород Вот так. Вот, смотрите. И сейчас я что-нибудь сделаю еще. Здесь еще одна кнопка. И. Это просто супер. Я не могу это видеть. Это просто. Я думал, Отлично. Я тоже. Давай, Николи, и так далее. Ну, давай, кушай. Никол, давай, залезай. А? А? Так ты его включи. Давай. А? О. Ну что, ребят, ты залезай. Балдеть. Mm -hmm. О, давай. mm